Уважаемые друзья, я думаю, что традиция, которая сложилась в Татарстане, отмечать День республики и День столицы республики Казани, заслуживает всяческой поддержки. Это по-настоящему большой праздник. И то, что президент Татарстана, руководство республики приурочило эти мероприятия к вашему событию, к событию весьма заметному в жизни татарского народа к третьему всемирному конгрессу татар на мой взгляд абсолютно оправданно я хочу вашему лице а здесь насколько мне известно руководители делегации тепло от всего сердца поприветствовать собравшихся в эти дни в казани для того чтобы отметить вместе с нами этот праздник хочу подчеркнуть что все эти мероприятия, все эти события связаны, безусловно, с той политикой, которую проводит президент Татарстана и направлены на укрепление межнационального согласия и в Республике Татарстан, и в Российской Федерации в целом. Они связаны с укреплением межнационального согласия, с нуждами и проблемами наших граждан, как внутри страны, так и с отечественниками нашими за рубежом, и, конечно же, с перспективами национально-культурного развития. Наращивание делового гуманитарного сотрудничества, еще раз повторю, как между народами внутри Российской Федерации, так и между всеми теми людьми, которые считают Россию, российские республики, российские регионы своей исторической родиной. Э, своей исторической родиной. Хочу сказать, что это является базовыми ценностями нашей страны, и мы всячески будем их развивать, культивировать и приветствовать всех, кто разделяет наши взгляды и убеждения и вместе с нами работает для достижения этих целей. Последнее десятилетие стало временем подлинного возрождения национальных традиций не только татарского народа, хотя не в последнюю очередь татарского народа, но всех народов Российской Федерации. Пробуждение их интереса к собственной истории. В этих процессах активно участвовали и общественные организации, ученые, научные, Круги общественные организации, еще раз повторю, общественные деятели Татарстана. Россия, где исторически бок о бок живут и славянские, и тюркские народы, всегда была и остается центром притяжения и соединения многих культур. И в этом, я говорил уже неоднократно, высказывался по этому поводу публично, я глубоко убежден, что в этом сила России и наш огромный потенциал, который нужно развивать. В этом смысле, безусловно, очень важен опыт Татарстана, где всегда жили традициями добрососедства, взаимопонимания, уважения и терпимости. Крепость – этой их традиции. Один из важнейших факторов развития республики сегодня, и не только республики, всей многонациональной Российской Федерации. Почти две трети татар проживает за пределами Татарстана. А может быть, мы сейчас вот говорили на подходе к этому залу, по мнению президента Татарстана, и больше. И потому так интересна ваша работа по углублению отношений с татарскими общинами не только в регионах России, но, конечно же, и за пределами Российской Федерации. Именно эти контакты помогают успешно решать вопросы сохранения национально-культурной самобытности и языка, осуществления образовательных и гуманитарных программ. Становится основой для современных бизнес-проектов. Очень рассчитываю на то, что наши соотечественники из-за рубежа примут активное участие по линии тех интересов, которыми они посвятили всю свою жизнь. И по линии культуры, образования, и по линии бизнеса, конечно. При этом мы должны сохранять равную степень государственного внимания ко всем группам соотечественников России, независимо от их национальной принадлежности. Сегодня все государственные органы, я хочу вас проинформировать об этом, в том числе и Министерство иностранных дел Российской Федерации, имеют поручение уделять работе соотечественниками особое внимание, оказывать им всяческое содействие, как информационное, так и организационное, правовое и административное. Хотел бы также напомнить, что в этом году в России пройдет общенациональная перепись населения. Это серьезнейшее государственное мероприятие. Причем такая работа требует максимальной корректности и такта от представителей государства прежде всего. Опираясь на результаты переписи, мы будем выстраивать и корректировать политику государства в вопросах содействия национально-культурному развитию, сохранения национальных языков и традиций. Хочу особо подчеркнуть, что это особое достояние России. Особое достояние. Нет, убежден, нет в мире такой другой страны, где было бы столько культур, столько языкового наследия, такого культурного многообразия. В этом, безусловно, сила нашей страны. Знаю, что одна из ключевых задач Конгресса – это содействие межэтническому и межконфессиональному согласию. Добрые отношения между народами складывались веками, и это богатство важно сберечь. Но его нужно и защищать от тех, кому, кто в угоду своим корыстным целям манипулирует экстремистскими и националистическими лозунгами, пытается посеять недоверие, агрессивность и нетерпимость. Я очень рассчитываю на то, что наши соотечественники, которые э, живут э, в странах с устойчивой политической системой, привнесут дух гуманизма э, в деятельность Конгресса. Современ, э, совершенно очевидно, что иммунитет от этих болезней должно вырабатывать само общество. Многое здесь будет зависеть от ответственности общественных организаций, от авторитетных представителей интеллигенции, духовенства и бизнеса. Государство готово вести с такими партнерами постоянный диалог, диалог в интересах общественной и политической стабильности. То, чего ждут от нас простые граждане. Хотел бы также затронуть тему предстоящего празднования тысячелетия Казани. Это мероприятие должно выйти далеко за рамки Татарстана и даже за рамки Российской Федерации. Это крупное событие в жизни нашей страны. Это событие без привлечения не только обще... общероссийского, как я уже сказал, но и международного масштаба. Сегодня мы будем подробно обсуждать ход подготовительных мероприятий. Полагаю, что одной из тем должно стать привлечение потенциала общественных объединений и деловых кругов к организации этого праздника. Сейчас только мы обсуждали те работы, которые ведутся в рамках Кремля. Я знаю, что руководство республики удается привлекать к этим работам представителей российского бизнеса. Надеюсь, что не только, не только бизнес-круги Татарстана откликнутся на этот призыв президента республики. В заключение хотел бы пожелать третьему конгрессу э, татар э, и, и будущим вашим мероприятиям подобного рода успешной работы и, конечно, поздравить всех жителей Татарстана с праздником, с Днем Республики. Большое спасибо вам. За внимание.